Ну что, ребят, добро пожаловать на стрим и на новую рубрику КСР на прокачку. Смысл рубрики простой. У нас есть пациент в виде денчика, и мы будем поднимать его скилл в КС Что же, нам для этого нужно. Нужно время, естественно, и определенная программа, так сказать, тренировок. То есть у нас есть подопытный в виде Дэна. Которую мы будем тренировать Также, соответственно, на основе этих стримов Я бы хотел сделать такие Обучающие ролики То есть, ну просто брать стрим Монтировать все, что нужно И, соответственно, делать такие Обучающие видосы Просто делать какие-то видеогайды Мне не сильно хотелось, потому что хотелось Попробовать свои силы именно в тренировке Смогу ли я поднять скилл человека Со своими знаниями Своим багажом знаний Дэн будет сегодня играть три игры всего лишь После всех игр мы возьмем Одну из демок, где он больше всего Накосячил И будем ее разбирать В принципе на этом строится суть Так, у меня написано Неверная позиционка Окей, ты идешь на Б, потому что увидел то, что у тебя все твои тиммейты пошли на А. Вы делаете правильное решение с еще одним типом, потому что Тера идут на Б. Ну, если бы они раньше хотели, по они уже вышли бы. Выходит тер. И ты почему-то вот.. Ты почему-то побежал вот сюда. Открывшись под uh, тмку. Под типов, которые.. Окей, да, ты хотел его убить, но почему бы не встать, к примеру, вот боксов вот здесь. Ты был смог простреливать вот так вот. Ты был смог простреливать, если бы он прошел как раз за X. А так ты по сути вышел сюда и тебя просто от темки спокойно видно и тебя все кому не лень убивают. Да, ты убил террориста на толку-то, то от того, что ты сдох при этом. Ну твой тиммейт там правда тоже сидит по центру. Тебе нужно все время занимать такую Удобную для тебя позицию, чтобы тебя не убили сразу же. Ты не был открыт полностью. По итогу террористы заходят на точку, и вы проигрываете раунд за это. Вот так. Здесь вроде тоже все окей. Ты стоишь, ждешь. Вот смотришь зачем то в мид. Смотрел. И опять куда-то не пойми, куда смотришь. У тебя выходит тер. По итогу убивают. По идее, на карте ты должен был видеть бомбу. Потому что ее выбили. Есть, соответственно, стягиваться куда-то на тебе не имело никакого смысла, потому что твои, типы просто стреляются в миде. Там умирают, размениваются. Вот, ты начинаешь что-то стягиваться там на, и по итогу вот, уходит. То есть, ну ладно, ты еще более-менее успел посмотреть его сторону. Смотри, когда ты идешь куда-либо, у тебя в любую сторону модель какой-то с одинаковой скоростью. В такой ситуации ты все время идешь просто спиной к двери. Потому что на меде есть твой тиммейт, и, соответственно, никто тебя с кт спаун или с меда не убьет. Тебя может выйти только человек с тмки. Поэтому мне нужно смотреть в Тёмку, чтобы если что он вышел, ты смог среагировать и убить его. Ну тут по стрельбе не пошло. Без проблем. Так, шестой раунд. вот. Тут есть уже косяк. Так, вы вдвоем занимаете Бен. У вас двух убили на ланге. Вот у вас убили тут двух типов. Плюс засветилась пачка, опять же. И плюс у вас тип вот здесь уже запушил, ну, как бы, темку. Я, я не знаю, что вы здесь стоите вдвоем. То есть обращаю на такие мелочи тоже. И манинами на карте. Потому что вот ты тут еще мечеть туда-сюда, не знаешь, что тебе делать. Тип уже ваш вас успел даже из темки выбежать на Б. Стоишь гранатой, во-первых. Ну, не стоит никогда стоять так с гранатой. Тип, может, просто на шеф тебя выйти. Ты все-таки один стоишь. Ты здесь решаешь почему-то просто пойти вот так вот агрессивно в темку. Ну окей, ты убил. А вапера, тебе повезло, что он тебе не попал. Вот. Но так делать нельзя. Причина простая. Ты стоишь один в сайте. Соответственно, если тебя убьют, плент остается полностью открыт. Так, ехали дальше. Тут у нас что? Ну, судя по всему, пуш шортам. Слушай, те ну что, уже идешь? Ну тебя вот все палец всю контору. Вот, смотри, если ты тут никого не увидел вдруг, лучше дальше не пушить. Плюс у вас он тип один дал фраг на ланге. Даже с юмпом лучше встать за угол, соответственно вот здесь. Нет. Ну в общем вот здесь за угол встаешь и ждешь, потому что у тебя юмп. С юмпом на дальнейшем не постреляешь, потому что если ты выйдешь, например, уже в мид, вот сюда, вот здесь, типа, который у тебя будет контроль, ты, ты навряд ли перестреляешь с юмпом, потому что у него, скорее всего, калаш, эмка у них есть, так что, ну, шансы -таки такие себе. По итогу, ну, вы запушились с батом, вас двоих он один, типа, похоронил, как бы. Тем самым, открыв дорогу на шорт и, соответственно, на плент. Вот, дальше опять идешь... Вау флешка Ну тут я просто не знаю Опять ты пошел пушить Тем самым отдул целое направление Дал парням зайти на плент И все Смотри Если у вас никто не смотрит шорт со стороны меда С АВП ну, о, Криво То встаешь просто за плент вот здесь И просто чекаешь выход Кто здесь будет выходить У тебя видна там только голова и, соответственно, за счет того, что у тебя более лучшая позиция, ты можешь убивать типов. Ну, или, по крайней мере, будет тебя очень сложно туда выкурить. Если у них не будет молотов либо хаешек. А вот такой безрассудный пуш-Б, ну, пуш-шарта, это, ну, такая себе идея. Это суицид прямой и просто банально слив раунда. Очередной пуш-шартан, как я помню. Вот шорт это твоя любимая позиция, как я понял. Тут ты уже такой без шифта, ололураш. Окей, первого убил. Тут же его разменял другой тип. Итог. Открытый шорт. Открытый апленд. Даже несмотря на то, что там есть тип на плангу. Ну тут, скорее всего, он даже успеет убить. Нет, не успел. 13 раунд. Так, позиции онка. А, ну я вспомнил, да. Вот, ты понял то, что есть тут на шорте, потому что ты его тиммейт убили. Вот, выходит тип, достаешь ножик, такой, хочешь ему кинуть, в, наверное, в между глаз. Окей, кидаешь каешку, хэшка неплохо залетает. И потом ты идешь в открытую просто позицию. Чел вплывает тебе в голову, и еще хэшка разрывается под твоей жопой. Итог, он тебя убивает. Но... Встань ты за боксы. Скорее всего бы ты его убил, а не он тебя. И по итогу была бы выбитая пачка. Ну, смотри, еще твоя ошибка твоего тиммейта... Он диффузит стоя. Взял, сел просто и все, Чего И спокойно. Попасть, да? И раздиффузит. Даже не, <связывается> не то, что тяжело, тебя просто не будет видно. А так он открыт, типа просто и, там там и ток. <связывается> то, что он там тащил, 4 минуса дался в ВП, он же сам и заруинил. Ты зачем ты бежишь пушить? <связывается> Убиваешь одного, но потом умираешь. Я плен пустой. Твой тиммейт заходит в спину, его убивают, потому что он промахивается ОП. Опять же, не надо пушить. Ты играешь за контртеррористов. Твоя задача защитить два фланта. Тебе надо их защитить, тебе не нужно пушить. Пушить, ну, поджимать даже. Стоит только в том случае, когда у вас плохой бай, там, пистолеты, там, или там, ну, киньте нибудь СМГшки даже. Да, в упоре они более убойные, чем на расстоянии, тогда может это и стоит сделать. Но не с Фомасом, когда ты мог встать опять же в сайт, и вот здесь просто отстреливаться, если бы они пошли на тебя. Так что, не пушить, это первое правило, которое ты должен для себя запомнить за КТ. Да, блин. Вот это трындец. Уже... Скорее, Никогда не ее не скидывать бату. Поверь, лучше эту бомбу всегда по себе имей. Потому что порой судики у тебя тоже умом не отличаются. Вот вы прошли шорт, а бомбы нету. О, вот этот раунд это просто нечто. Сейчас чем-то будет. Вот вы выходите на типа, он один здесь. У тебя пачка в этот момент, заметь. Вы не убили его, ты бежишь ставить бомбу. И он тебя убивает. Я рассчитывал, что успею. Никогда не надо рассчитывать то, что ты успеешь. Всегда нужно сначала убить типа, а потом уже ставить. Потому что, как итог, у типа, кроме армора и молика, в начале раунда ничего не было. Но он убивает тебя с калашом и армором, там, с гранатами. И убивает еще второго твоего типа. В итоге он в соло сдержал плент от вас двоих. Получил еще девайс, но, правда, с третьим не успел справиться если с ножом бежишь по миду, что делать нельзя, потому что мог стать вайпер. ну у тебя там бы сорушен дошел бы, не собственно словом. вот опять же позиционирование прицела ты когда вот так вот выходишь на шорт твоя первая задача все-таки не вот так вот стену смотреть, тебе надо вот отсюда уже чекать вот это направление то есть кто может здесь сидеть может быть здесь сидеть, потому что на северах любят купить занимать же ты же смотришь вот сюда. Где уже никого точно не, не видишь. Ну и по итогу перед тобой Чау, Ты на него как-то вот долго реагируешь. По итогу он с юспом тебя перестреливает. Так. Снова на лонг. Достаточно поздним таймингом. И смотри. Ты выходишь. И перед тобой пролетает гранат справа откуда-то. Тебя это даже не удивило, ты не посмотрел направо. А я не заметил эту гранату вообще. Ну, это вот плохо. Будь внимательный. Потом чел зазади тебя начинает топать. А я его не заметил. Я понял, что оттуда-то стреляли, но вот ориентируюсь. И по итогу он ходит. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Увил. Всегда будь внимательный на такие вещи, как пролет гранаты. Тебе нужно понимать, откуда она пролетела, если ты ее видел. Плюс, ну, для тебя она была... Легко было понять, откуда она. откуда справа летела. Значит, справа чел стоит. Согласись, просто так она не может туда вылететь. Ну и, в принципе, когда ты вот так вот в соло выходишь на лонг и никого вот не видишь вот здесь. И, в принципе, там тайминг даже он достаточно поздний был. Минут 20, минут 30 выходил. Чел может спокойно уже здесь быть где-то. Поэтому надо чекать mm -hmm. вот этот угол. Яму чекать, естественно. Проходите по шарту, все окей, сошли на плент, в принципе, уже зайдете ставить пачку. Если ты метаешься, не знаешь, что делать. Смотри, в такой ситуации ты просто анализируешь карту, смотришь, куда у тебя пошли тиммейт. Ага, один у меня вот здесь пошел, второй у меня сидит у КТ на ящиков. Соответственно, у нас четверо, один стоит пачку и последний я. У нас осталось направление целое, кто не смотрится, это шорт. Соответственно, я бы mm -hmm. пошел и стал бы смотреть. То есть, возможно, ну не, в упор, кстати, такой себе был бы. Ну, сайда даже. То есть это вот то, что тебе нужно делать. Было бы. Ты смотришь сторону лонга, то, что там чел-то стреляется, окей, хочешь ему помочь. Говоришь, давай сам справляйся. Ну, видишь в медиа, типа. Увидел. Ну, хоть отошел. Потом опять пошел за тачку. Боком, по сути. И тут уже выходит тип шорта. Как я, в принципе, говорил. Кто начинает стреляться, убивать убивает тиммейт, самое главное. И ты опять же куда-то идешь. Смотришь куда-то в пол. И не паникуй, самое главное. Спокойно. С холодной головой. Убили типа на шорте, все равно смотришь шорт. Потому что еще два КТшника живы и они могут прийти шорта. Да, там по одному инфобла уже, что КТ, но просто ты еще не знаешь. Не знал в тот момент. Поехали дальше. Находите шорт, оп. И опять же ты уходишь как-то несмотря даже в сторону человека. Вот, убиваете первого. Кинули флешку. Значит, там еще один есть, сто процентов. Особенно, если она так долго разрывается, значит, точно есть кто-то. Ты смотришь куда-то в стенку, опять же, а чел стоит слева. Когда ты так выходишь, ты должен изначально выходить уже с прицелом влево. А не так получилось, что у типа было еще пару секунд лишних, чтобы, как там развернешься, убить тебя. В общем, как-то как так. Так, Дэн. Давай. Что ты понял из всей игры после моих объяснений? Второй я садился здесь играть в кс. раз. Второе прицел надо держать на остре, как ухо, как ухо воострое, потому что угу. в пол надо смотреть. Вообще никогда получше по полу не смотреть. Угу. Третий это то, что хотя бы прислушиваться к опыту, потому что опыт я только слышу, когда только кто-то один оставался. Смотри, опыт это твоя, твоя самая главная информация. По ней ты можешь определить. Направление примерно на атаки противника, когда они бегут на твою точку толпой. Ну, в принципе, сколько их идет. Один, два, ну, там больше двух, там уже сложно просто разобрать. Вот. То есть твоя главная информация. Если ей никто не дает. Не карта это твоя вторая главная информация. Потому что ты по ней можешь видеть, кто где стреляется. Ну, по красным точкам. Ну и где выпала пачка, если она выпала, естественно. Вот. Продолжай. Так а позиционирование Правильно выбрать ну, позицию вот. ну, буду меньше меньше rush. но это не про rash сам про то, что нужно занимать позицию так, чтобы тебя не было видно отовсюду. А видно было только с той стороны, в которую ты смотришь. Это самый лучший вариант. На этом, ребят, <говорит> все. Я Дэну сейчас просто все объясню. Вот. Подобный рубрику у нас выходить будет каждое воскресенье. Постараемся, по крайней мере, воскресенье делать. И также с подобного стрима я буду монтировать его уже более емко. То есть, в основном то, что я хочу донести до Дэна. То есть, объяснение именно ошибок его во время игры. Поэтому, я спасибо. кто. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать анонсы подобных стримов. И до скорой встречи, ребят, пока-пока и удачи вам.